Всем привет! Для торта мне понадобится заготовка. Здесь высота 12 сантиметров, диаметр 9 сантиметров. Здесь у меня готов ганаш на белом шоколаде с маслом. Покрываю торт в один слой сначала. Сейчас выравниваю вверх. Мне понадобится кусочек пергамента и подложка. Я накрываю сверху пергаментом, подложкой и переворачиваю торт. И окончательно выравниваю торт. Осталась в морозилке торт. С помощью водорастворимого гелевого красителя окрасила оставшуюся ложку крема. И сейчас с помощью мастихина Буду наносить небольшие маски по кругу торта. Вот так прям макаю в крем. Вот что получается. Я уже подготовила глазурь, окрасывала этим красителем розовым, пинг. Такая насыщенная получается на основе шоколада, сливок и желатина. Аккуратно наношу по краю торта. Аккуратно тут разглаживаю и накрываю подложкой, на которой мне будет стоять торт. И переворачиваю. Будьте осторожны при переворачивании. На вот эту часть, на край лучше меньше наносить глазури. И снимаю. подложку и убираю пергамент. Сверху также наношу рисунок небольшой с помощью мастихина. Сверху у меня будет располагаться рисовый цветок. Для этого мне понадобятся вот такие рисовые листы. Буквально, наверное, 1-2 штучки, которые я порежу. На такие треугольнички, как пиццу. И беру сковородку. Ставлю разогревать. Сейчас налью сюда подсолнечного масла. Подготовила тарелку с салфетками. Буду выкладывать жареные листочки. Немного масла. Даю время остыть. Такие получаются чипсы. Мне понадобятся остатки крема. Можно также использовать растопленный шоколад. Выкладываю в серединку. И формирую цветок. Вот что получилось, и сейчас с помощью кондуриной бутылочки я окрашу цветок. Вот такой получился в итоге торт. Его высота 15 сантиметров, диаметр 10, см, и вес всего 630 грамм. Пишите комментарии, если вы делали что-то похожее, или уже повторили, у вас получилось. Может, и вопросы какие-то остались, задавайте. А вам спасибо за просмотр и лайки. Всем пока-пока!